Так, ой, крипер. Ой, он меня боится что ли? А, ну, а что я боюсь за тебя? Ну, гуляй, гуляй. А ты-то меня не боишься. Так, тихо. Тихо. Тихо, пауки, пауки. Не-не-не. Блин, почему нет нету бензобилы? Я не хочу убирать таким образом. Умрите, паука грёбаные. Меня опять сейчас убьют, ребята. Опять убьют сейчас. Убьют, убьют, убьют, убьют. Не хочу. Всем привет! С вами Лев. Это у нас пятая серия по технохаткору, и сегодня наконец-таки нападу на этот корабль военных, и он находится вот прям там, да, буквально 300 метров, и все, и мы будем там. Ну ладно, в принципе не важно, да. Вообще это еще, если так заметить, можно увидеть то, что здесь куча просто этих э, путешественников, да, или жителей, я не знаю, кто как хочет, так и называйте. Короче, на самом деле это жесть какая-то, да. Ну и, короче, я эту серию уже пытаюсь очень давно записать, потому что мне, честно говоря, как минимум жарко. На улице очень жарко, на улице сейчас, ну, в реальности, естественно. И поэтому я сейчас очень реально стараюсь записать нормально сею потому что, ну, мне прям плохо, дурно прям становится. Я как начинаю записывать, мне через 5 минут дурно становится, да. Жителей очень много, я не понимаю реально, почему это так много, да. Ну да ладно. У нас есть, кстати, вот такой вот хлеб еще, да. Давайте мы его забьем. Я сейчас покажу, откуда я его взял эту вообще. И пшеницу, и хлеб и так далее, да? Э, и все станет вам понятно, да Во-первых, давайте покажу то, что у меня есть бензопила теперь новая, да э, У меня есть лук на 50 стрел, у меня есть самопал на 30 патронов И есть новая броня под названием солдатский шлем, солдатский жилет и солдатские штаны и ботинки Ну, короче, солдатская броня, да Вот так вот она крафтится, в принципе, да Ну, в принципе, железо и прочная ткань, вот так вот она крафтится Вот показываю, да, быстренько вот так вот и все, да. В принципе, еще что я взял. У меня есть эндер-мешочек. У меня есть, видите, вот такой вот многоразовый эндер жемчуг э, Водное дыхание, наверное, пригодится. Э, Эндер-клон начала. Оно телепортирует тебя на начальную точку. Доски, всякие блоки, еда, лодка. Динамит какой-то, я тоже в прошлой серии его взял, мечи дополнительные и вот эта крутилка, они нужны, потому что, возможно, у меня бензопила опять сгорит или еще что-нибудь похуже, и это будет как дополнительное оружие. Ну да ладно, в принципе, откуда я взял хлеб, я думаю, вы уже видите, потому что у меня появилось свое поле, так сказать, да? В принципе, своя горятка. и я, в принципе, беру вот так вот пшеничку, забираю ее и, короче, хлеб здесь дешевле в три раза получается в этой сборке, чем в обычном Майнкрафте, потому что, смотрите, как я делаю. Я делаю вот так вот, получаю вот этот флоу, э, засовываю ее в печь, да, и получается ровно один хлеб. То есть, получается, из одной пшеницы у меня получается ровно один хлеб. Ну ладно, в принципе, я... Уже буду начинать, да, потому что я этого очень долго ждал, уже, наверное, месяца три, я просто жду того, как уже взять, просто и напасть на этих гребных военных и убить их всех нафиг там. Да, потому что, если честно, уже правда надоели и, короче, в принципе, ну и, так сказать, выполнить свою цель сей наконец-таки, да, так, в принципе, мы сейчас вот так вот э, сядем в лодку, я сейчас включу сложность нормальную и мы, в принципе, начнем, да, и надеюсь, лагать не будет, потому что. Ой, уже даже сейчас лагать начинает. Так, мне надо. Мне, наверное, надо как-то отплыть, потому что я сейчас, если нападу на сам корабль, это будут большие проблемы у меня. Начнут сразу все стрелять и так далее. Вот он, вот он, этот корабль. Отлично. Отлично. Многоразовый энергемчук бьем сразу. Динамит. Эээ, наверное, блок. <связано> <связано> что произошло? Подождите. Так. А, я под водой, я под водой, не умирай Нет, нет, нет, у меня, меня что-то сатет, Я не вижу ничего, подождите Подождите, бензопила Что происходит, я, я вылазью Меня ребят убивают Вижу, вижу, вижу, вижу Так, стоп Стоп, стоп, стоп, стоп Стоп, стоп, стоп. домой, домой, новая база Ну-ка, дельпортируемся Так, ой, ой, все нормально Так, а как мне пробираться-то на базу военную Если вот эти, если вот эта Собака будет меня убивать я даже не знаю, что делать. Ладно, сейчас быстренько скрафтим тогда еще одну лодку. И попробую максимально быстро сплавать. Надеюсь, я успею, потому что я не думаю то, что у меня из лодки должен прям эм, забирать. А то это как-то. А то это как-то плохо. Так, попытка номер два. Вот она, по-моему. Вот она, вот она, да. Тихо, тихо. Пожалуйста, не забирай меня. Да, это та херня, это ладно, вот эта синяя это херня, это не страшно. Так, сейчас будет вертолет, скорее всего, надо сейчас. Так, это вот мой старый корабль. Вот надо на этот корабль попасть как-нибудь. Ой-ой-ой, вертолет. Пожалуйста, пожалуйста, давай, братуха. Держи. Ёпта! Их двое! Так, быстро, быстро! Чтоб тебя. Нет, нет, воду, воду, вода здесь очень опасная. Быстро сюда. Быстро, быстро, быстро, быстро, быстро! Закрывай! Все, я на корабле. Четко, четко, четко, херач этого скелета. Он не убивается, это очень странно. Ой, еще один. Так, тихо, тихо, тихо. Что происходит? Успокойся, успокойся. Все, бьем всякие вещи. Котейнер сердца, меч края, эндер книга Сохраняет точки телепортации. Я не знаю, что это такое. Темные ботинки. Я, короче, паникую. Есть еще одно сердечко. Отлично. Есть, все, это очень поможет в бою. Все, отлично, отлично, отлично. Это все мы залутаем, конечно же. Даже какой-то еди есть. Э, искатель у него, отлично Фух, мне уже страшно Ой, Боже, скелет, скелет, уйди отсюда, пожалуйста У меня такой величайший момент сейчас А ты мне все портишь Так, тихо, осторожно Так Я не знаю, как мне их убивать, они очень жесткие, блин, эти Эти, блин, вертолеты Так, а у него всего 100 хп Может быть его так вольнуть? я не знаю, короче Надо как-то на, на них нападать так, что здесь еще есть? О, вот эти штуки помогут мне Эти штуки мне помогут Стальная кераса Я даже не знаю для чего и что это такое Она хорошо защищает или нет Хорошо или нет По-моему получше защищает Но давайте попробуем уже в этой броне тогда Которая у меня уже есть Потому что, потому что мне кажется, она все-таки будет лучше защищать Это все-таки э, броня солдата, да? да? Да, да, да, да, стой Стреляет собака твоя так, мне надо вот эту еду есть, потому что она дает скорость 3 Скорость 3. Вот такая вот офигенная скорость Так Фух. Да начнется битва, как говорится Все, сейчас, сейчас, сейчас Начнется, как говорится, битва Тихо А! -а, -а! Нет! Нет, нет, нет! Чтоб тебя! Тихо, тихо, тихо Что произошло? Фух, блин Я аж охренеть успел Тихо, тихо так, закрывай, скрывай, закрывай. Скрывай, Все отлично. Блин, а капец. Да! Есть! Оружие, оружие, ребят, не оружие досталось. Есть! Есть, есть, есть! Все, ребят, вам пипец всем. Вам просто капец, ребят. Я, я же не буду с вами играться. Иди сюда, та, твою ж мать. Собака, твой Есть! Я просто всех валю, ребят. Это четкое оружие, просто жесткое. Капец. Так. Ой-ой-ой. До свидания. Тихо, тихо, тихо, тихо, ой-ой, до свидания, так оружие кончилось, новое, новое, так, на-на-на-на, умни! у меня есть минус один, все четко, так, за этой стеной у нас находится очень много военных. надо готовиться, надо готовиться, я уже на самом корабле, ой, идет, идет, подожди, стоп, ой-ой, ой, ой, лагает, не лагай, блин, вот эти фрезы, конечно, которые вообще зависают в э, игру, это вообще капец, это же умееть можно. Так, надо сейчас осторожно, надо сейчас оружие взять. Боевой дробовик. Вот что нам нужно. У него все, всего 8 патронов. Но это слабое оружие, мне этого не хватит. А может быть и хватит, я не знаю. Так. До свидания. До свидания. До свидания. Так, есть, опять не забываем. Хорошо то, что еды хотя бы много. Умоги, умоги, умоги, умы, умы. Все, отлично, минус 2. Так, сейчас еще один появится. Стоп. Тихо, тихо, тихо, тихо, полегче, не, не это самое, не паникуем, закрываем двери, тихо, тихо, вали, вали его, тихо, тихо, тихо, чуть не умер, полегче, полегче, ребят, полегче, динамит силы взрыва на заряженному клиперу. может быть это использовать, но это, наверное, будет пока что рано, так, о, 20, так, тихо, так, есть, я, блин, неправильно кнопкой пользуюсь, надо правой кнопкой их валить. Есть! Есть! Все, я очистил. Отлично, отлично, отлично. Все, есть пистолет. Четкое просто оружие, наверное, будет. Наверное, пока вот так вот, ребят, сделаю. Все. Сейчас надо прям осторожно и как бы резко и на всех нападать. Потому что сейчас будет действительно жестко. Так, есть еще один. Есть, отлично. Он далеко, значит, надо использовать. Наверное, самопал свой буду использовать. Так, ой, нет. Нет, самопал слабенький слишком. Так, что использую? Боевой дробовик. До свидания, Вася. До свидания. Ой. О, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, Нихера себе. Ребят, меня глохнули походу опять. Так, вот это уже нехорошо. Так, тихо, тихо. Где ты? Ой-ой-ой-ой-ой! До свидания. До свидания. Меня убили. <см tragedian> Вы издеваетесь, ребят, или что это такое вообще? Блин, и ночь опять. Опять это Ночь. Опять это ненужная ночь. Так, тихо. Ой, ребят, до свидания. <свят> <свят> до свидания, ребят. Ладно. Ладно, я не знаю, что мне делать. Это же плохо. Это же, наверное, очень плохо. У меня есть какое-нибудь оружие? Так, у меня есть вот это. Прекрасное оружие вообще. Что может быть лучше? Какие-то палки, блин. Копье какое-то. Ну ладно. Так. А! Тихо. О, а я же могу так дотянуться. Нет, не могу. Ты меня... Не будешь стрелять? Надеюсь, что нет такой дверь стоп нет нет нет Ай, тихо блин как его убить у него три сердечка умни умни во первых я предлагаю наверное, сейчас сломать какой-нибудь из блоков чтобы сейчас быстренько взять спокойненько вот так вот и забрать свои вещи потому что так нападать это действительно будут проблемы огромные так осторожно Дверь не открывай пожалуйста есть. Так, так, так, так, так. Э, штаны командос. Наверное, они будут получше. Что это такое? Амулет левитации. Наверное, я это все включу сейчас. Все вот эти свои, вот эти, как они, амулеты, да? Так, давай, иди сюда. Иди сюда. Ой. До свидания. Минус один. Так, а это далеко слишком. Тихо, тихо, не стреляй. Тихо, тихо, не стреляй. О, вот это хорошее оружие вроде. Давай, давай, давай! Есть! Вот это быстрое оружие, короче... Очень хорошая, блин, сейчас еще заспавнится, тихо-тихо-тихо, надо полегче отсюда отойти, э, кирочку, кирочку быстренько взять, я сейчас попробую сломать, но не уверен, что это сработает, не уверен, что это сработает, это, по-моему, как бы дрог, блин, он не ломается, дыра с монстрами, да, он не работает, нельзя добывать его, это плохо, ребят, это плохо, видимо, это все активируется позже, а пока что, пока что это точка относительно безопасности. Ладно, ладно, ладно, сейчас поедим. И сейчас мы, в принципе, берем вот это дело. Бензопилу свою. И все, все. Сейчас надо идти дальше нападать. Э, это что, это у нас конец корабля? Очень темно, ребят, на самом деле. Я не понимаю вообще, что здесь происходит. Короче, у командосов броня явно лучше. Это получается, ну, это видно и по защите, и по всему. Но это, в принципе, и так понятно. Понятное дело то, что у командосов будет получше броня Ну и мы, короче, сейчас направляемся наверх Тихо Тихо Так, а можно как-то... Ух ты ж Можно, можно Смотрите, я ему сейчас в голову попаду До свидания До свидания До свидания, Вася До свидания Ой До свидания До свидания, Вася До свидания Так, надо ограду какую-нибудь сделать Так, у меня, в принципе, хп много Ой, и вот Подожди Подожди, подожди Ой-ой-ой Тихо Уйди отсюда Вообще не до тебя сейчас Так, болтовка, что еще? Дробовик закончился Так, так, ой, а если он там останется То это вообще круто будет Вот так убивать потихоньку Так, давай иди сюда Есть, все, отлично, минус один Так, главное, чтобы сейчас еще не появились Надо отойти подальше Так, есть Так, отлично Штурмовая винтовка, вот это вообще хорошее оружие Насколько я знаю так, штурмовая, три штурмовых летовки, это не может не радовать, конечно же, не может не радовать! Что вас, как говорится? Блин, вот это опасно, надо осторожно нападать, потому что, блин, это же, это же военные, блин, с ними, с ними не пошутишь. Ой, блин, испугался, так, и зомбаки еще появились, стоп, тут какие-то боссы. Боссы меня вообще не радует, ребят. Не-не-не. Блин, почему нету патронов на эти, на эти пушки? Вот у болтовки куча патронов. Ладно. Сейчас будем пробовать. Она, кстати, относительно достаточно мощная. Тихо. Так, военного я убил. Эм, который босс был. Тихо-тихо. Тихо. Полегче-полегче. Тихо. Тихо. Так, тихо. У нас броня примерно одинаковая, поэтому надо... Надо это... Надо это понимать. Так, тихо. Я боюсь, на самом деле, уходить, пока там ночь вообще что-то жестко все так ну короче ой ой ой что-то летит еще летучая мышь тихо-тихо-тихо до свидания до свидания до свидания э, до свидания здравствуйте теперь здравствуйте ой опять босс опять босс блин опять какой-то моё или я не знаю кто кто ой ой нет уже босса нет есть босс это какой-то военный просто какой-то опасный военный так, у меня еще какая-то птица убить пытается, ребят. Ну, это, это издевательство какое-то. Он еще восстанавливается, его надо валить прям капец, фоксина. Давай! Так, ребят, поможем а я. А, нет! Меня убивают! Меня убивают! Ребята, спасите! Ой-ой-ой! Так, тихо-тихо. Закойся, пожалуйста. Блин, мне повезло то, что здесь стекло ядом. Потому что я могу сейчас до сундука как-нибудь... А, нет, не могу, блин. Что же делать? Хотя у меня вот она оружие есть. Есть у меня оружие, бояться нечего. Нормально все. Сейчас прорвемся нормально. До свидания. Минус один. Тихо, тихо. Ой, блин, еще босс! Еще босс! Еще босс! У меня нету, да, этих нету. Нету защиты от отравления. Что же делать, блин? Это же вообще капец! Как здесь выжить, блин, на этой военной базе? Я вот это вообще понять не могу. Так, надо вот так сделать. Так и так. Есть! Так, нет, нет. Все быстро, быстро, быстро, быстро, быстро. Так, у меня полсердечка, бед. У меня сейчас любая муха может убить. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Все, валим, валим, вали, валим, валим отсюда, быстренько, пожалуйста. Быстренько сейчас оденемся, поедим все как надо. Так, вижу еще военных выгодов этих. Я думаю, что сейчас надо сделать самую умную вещь Которая вообще должна была быть Еще в первой серии у меня Но я только сейчас до этого догадался Сделать гребаный щит Потому что, блин, он хоть как-то спасает На этой версии, блин Потому что, блин, без него правда Это, блин, все плохо Ну ладно, надеюсь, что он как-то мне поможет Так, ну, кстати, он вообще убирается Ну ладно, ладно, ладно, ладно э, Так, у меня все кончилось У меня уже все патроны кончаются, ребят у меня уже все патроны просто кончаются. А это, я так понимаю, главное, главное, кто здесь вообще есть. Тихо, тихо, тихо, тихо. Валим, валим, валим. Валим. До свидания, минус один. Так, тихо, тихо, надо валить. Надо валить, надо валить. Сейчас опять заспавнятся и будет вообще нехорошо. И мы сразу идем наверх. Надо рваться наверх и нападать на этих и Да. Так, все, до свидания. До свидания, минус один. И сейчас будет минус 2. Нет, минус 2 не будет. Минус 2, походу, не будет. У меня уже что-то. У что-то горит уже. Ага. Иди-то отсюда. Да чтоб тебя, блин. У меня просто этот огонь убивает, капец, как сильно. Надо еще броню какую-то новую себе. Так, короче, болтовка у меня осталась еще. Давайте вот так вот сделаем. Как ее как перезаряжать? Ага, вот так вот. Все, поедим еще раз. И сейчас попробую. Нет, это бессмысленно считать. Надо вот так вот остороженько. Потихонечку. Так, у него плюсок жизни, да как его убить-то, я не понимаю. Его не убить, блин, этого босса, блин, да что в тебя. Так. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, есть, я его убил. И то какими-то хитростями, я не знаю, как его убивать. Это вообще какой-то супер крутой босс, блин. Ну ладно, ладно. Так, нападаем дробовиком. И по тебе сейчас дробовиком. Отлично. Ой, ой, до свидания. До свидания. До свидания. Так, что у меня еще есть? У меня есть самопал, которого я использую. У меня есть болтовка. Давайте болтовка. У меня нету просто оружия особо. Так, ну эти вообще легкие. Эти вообще легкие! Меня убили. Меня убили, ребят. Это вообще, я, я не знаю, как это просто это сборка самая ходкованая которая только может быть. Вы скажите, где сундук? Я как бы пойму да но на самом деле я не все пойму ну как бы ладно да где у меня сундук да он прям на улице отлично девай что нужно и не нужно и все будет четко как ни странно потому что на самом деле мы почти выиграли потому что мы сейчас убьем главных этих самых чуваков правда вертолеты эти останутся еще ну ладно их то еще их то как-нибудь мы завалим может быть а может быть и нет так до свидания до свидания до свидания, опять поесть надо. Я, короче, по-моему, больше тут... Больше ем, чем дерусь, на самом деле. Чем стреляюсь. Ну, что поделать, как говорится. Так, давай, перезаезжай. Самопал, может быть, использовать. Я не знаю, вроде... Пушка такая себе, ну хотя бы побыстрее перезаезжается. И вот таким вот хитростями сейчас мы его убьем Так. Ну, вроде как они уже заканчиваются. Что не может, конечно, меня не радовать. Так, опа. Меня сзади, сзади, сзади бьют! Стоп! До свидания! До свидания! Блин, болтовка, конечно, делает дела, ребят. Дела-то она делает хорошие. Она очень хорошо валит. Очень хорошо их уничтожает. Еще у меня куча патронов под нее, поэтому мне очень повезло, то что хотя бы на нее у меня есть патроны. Надо считать, на его нету. Так, опять поесть надо. Блин, тут реально тут сидишь и просто ешь, ешь, ешь, ешь. Я вот за это не люблю вверху 1.12.2 и выше, потому что там ешь просто каждую минуту, кажд... каждые 10 секунд, какую минуту, блин. Вот я опять есть должен, блин. Ай, блин, промазал, тихо. Сейчас бензопилой. Умги, умги, собака. Умги, да умги ты со, с одним хп то ты что не сделаешь-то, а? Давай, давай. Давай, давай, бей, заезжайся спокойненько. Есть. Так, пропал. А здесь не пропал. Так. Надо быть осторожным. Надо быть осторожным. Здесь не пропал. Вот этот спавник, вот этот спавник. Поэтому мы сейчас вот так вот закрываем все это дело. Только посмотрим, что в сундуке. А в сундуке хорошие вещички. Да. Окей. Я, кстати, играл когда-то с огнеметом. Я его использовать не буду здесь, потому что из-за него появляется очень много монстров огненных, и я не хочу, ребят, себе проблем, поэтому извините, но нет. Да, ну и патронов, конечно же, у нас не будет. Да, ну ладно, блин, тут такая баня хорошая, наверное. А я, блин, сейчас ее просто на нее внимания не обращаю. Так, а еще же выше есть. Подожди, подожди, еще выше есть. Выше еще есть. А вот они, самые главные игоды! Вот они! Вали их! Вали! Вали, годов! Тебя, стоп тебя, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, тебя и стоп тебя, что я несу? Ой, ой, ой, ой, что это за лазер страшный? Так, ладно. Где ты, Игот? До свидания. До свидания. Так, на карте смотрю, вроде их особо здесь нету. Все, спавник здесь пропал, отлично. Все, наверху их нету, короче. Сейчас посмотрим, что по вещам. По вещам еще одни двотинки, неплохо так. Давайте вот так вот сделаем, и вот так вот склеим их. И что это еще? Штаны, смотрите, штаны это тоже хорошие, наверное. Командос. Командос это хорошо. Командос это очень хорошо. И железные блоки, но это мы забьем все попозже, потому что сейчас наша задача уничтожить всех вообще. А я всех еще не уничтожил. Да, но здесь, видите, еще могут заспавниться... Короче, пока что непонятно, что да как Но вот здесь, я думаю, много патронов будет Но пока что я не хочу брать Хотя, может быть, взять Так, что же здесь выпадет? Давай патроны, пожалуйста Это что такое? Ракеты? Нихера себе, не страшно Так, я их убрал э, Ракеты-то ладно Дайте мне патронов, пожалуйста Потому что... А, можно бензопилой за Совсем забыл А, ну это фигня это нам не нужно, наверное. Но я там видел еще одного этого игода. Надо, короче, выйти на улицу и всех просто их там уничтожить. Чтобы уже ни одного тут не, не осталось. Что я могу сказать? Я вроде как почти всех уничтожил. То есть, в принципе, это было не так сложно, как я думал изначально. Я вообще боялся сюда нападать, если честно. Так, а вот этого я точно боюсь. То, что на меня какой-то огонь. Какие-то молнии. Блин, еще самое страшное, то, что у меня нету даже элементарно факелов каких-то. Я даже не вижу, что там происходит. А вот пауки. Пауки, пауки, пауки. Да не надо. Меня что, пауки сейчас убьют, что ли? Не надо, пожалуйста. Я сейчас зарублю их всех. Зарублю. Зарублю, зарублю. Где? Где? Где? Птица! Боже, как тут хадкорно-то! Тут же реально можно от любой фигни умедеть. Так, я еще двое, двоих еще вижу, где-то вот там вот. Давайте попробуем уничтожить. Я не думаю, что будут большие проблемы. Надеюсь, что их не будет. Так, еще уже что ли? Так, а я делаю выводы, что, по-моему, нет. По-моему, нет. По-моему, они наоборот внизу где-то. Не, не понимаю, где они. Тут еще. А, вот! Я понял. Так, готовлю болтовку. У меня вот этого бензопила есть. Штурмовых винтовок нету. Вот это еще чуть-чуть что-то есть. Два патрона, блин. Ну, тут, кстати, хорошие такие склады, я так понимаю. Да, смотрите, что-то есть, железные блоки. Куча пушек. Так это же вообще четкая вещь. Так, и вот, по-моему, где-то здесь сейчас военные. Да-да-да, они в каком-то складе находятся. На складе, блин. Давай, давай, тихо-тихо. У тихо. тебя его уже убил, блин, брата. Мне это, конечно, лучше, Ну ладно. Мне, конечно, понятно, что лучше. Что он его убил, да главной бог тоже у меня командос, командос надо себе броню командоса сделать и может быть меня даже трогать не будут да, тут смотрите как еще прикольно тут еще там крафтовские эти камни вообще прикольно, да ну и вы видите, то что вот такой вот огромный склад я теперь буду иметь и я убил всех военных на корабле, но мне кажется то что должны еще заспавниться, потому что еще вроде спавнеры где-то были вот например вот здесь вот были спавнеры Но их пока что нету Ну и это хорошо То есть их уничтожить никак нельзя э, Может быть взорвать Ну-ка, давайте попробуем Ай! Что я сделал? Это что было сейчас? Это гениально Я надеюсь, что сундук хотя бы в живых остался мой После смерти, блин Ой Чуть Ребят Фух, блин, я так сейчас на секунду испугался Богу, блин. Блин, я пол базы разнес. Вот я идиот, конечно. Ребят, я просто пол базы разнес. Это нормально. В принципе, ребят, на этом, наверное, я буду заканчивать эту серию. Она получилась очень какой-то, как по мне, странной. На самом деле, мне было очень сложно ее записывать, потому что мопех мне сейчас очень жарко. На улице сейчас больше 30 градусов. И то есть, ну, я думаю, вы понимаете. Мне, на самом деле, даже говорить тяжело. Возможно, вы это даже чувствуете, слышите Ну и, короче, вот такие вот дела Да Короче, ребят, в принципе, я сейчас заберу эти вещи Я уже в следующей серии, наверное, разберу, что здесь на складе и так далее Вот этот корабль у меня, правда, еще не захвачен Они меня, видимо, и валят, эти скелеты, боссы Ну ладно, ладно, ладно, у меня очень много оружия теперь появится И вообще можно сказать, то, что жизнь у меня теперь станет намного приятней Так, а вот ты-то можешь умееть, пожалуйста? Ой-ой-ой Ой, меня, ребят, меня же скелет зарубит, не надо, надо бензопилу достать, а где она, где бензопила, ребят, меня сейчас убьют, меня убьет скелет, ебаный, умри, все, до свидания, все, всем спасибо за просмотр, и в следующей серии мы уже на этом корабле, может быть, переведем порядок, возможно, это станет моей основной базой, почему бы, в принципе, и нет. Я думаю, то, что неплохая база. Но вообще, на самом деле, я бы хотел жить где-нибудь просто в обычном мире. на обычной поляне, какого нибудь там сделать все э, какие-нибудь условия, да, нормальные. Под индустриальные моды, например. Но так-то, в принципе, тоже неплохая затея. Все, ребят, всем спасибо. У нас тут еще куча железных блоков и так далее. Короче, очень крутая серия. Я думаю, получится. Всем спасибо. Это что такое? Эм... До свидания Ой-ой-ой, нападали, нападают еще на меня Смотрите, какие злые-то, блин Все, ребят, все, всем спасибо Всем пока И тоже до свидания, топох Мне топох дали Ладно, ребят, все, спасибо и удачи